Дорогой друг, приветствую тебя в нашем интернет-проекте Faberlic Project. Сегодня я записала коротенькое видео, как правильно оформить заказ по каталогу номер 10. Для того, чтобы оформить заказ, нужно зайти по своему регистрационному номеру и паролю в личный кабинет. Вот что я и делаю. То есть мы вводим свой регистрационный номер, пароль и заходим в личный кабинет. Личный кабинет – это такой закрытый раздел сайта, регистрационный номер и пароль и код доступа. Он присваивается один раз при регистрации, то есть при регистрации мы указываем свою электронную почту, свой телефон правильный. Я очень рекомендую правильно указывать данные, потому что именно так можно получить свои секретные данные для входа в закрытый раздел сайта, где есть все распродажи, где все скидки и, в общем-то, все закрытые цены для тех, кто имеет свой номер регистрационный в компании Faberlic. Так, и сегодня мы посмотрим, как правильно оформить заказ. Ну, заказ можно оформить несколькими способами. Можно оформить через флеш-каталог, можно оформить заказ по артикулу, можно оформить через интернет-магазин, ну мы, наверное, выберем самый быстрый заказ. Это заказ по артикулу. Вот. А если вы делаете первый раз заказ, то вы должны выбрать страну, ваш город, удобный офис, где вы будете получать свою продукцию. То есть обычно много очень пунктов выдачи, много представительств, офисов Faberlic мы выбираем и идем далее продолжаем э, оформление заказа э, например на странице в каталоге номер 75 э, сразу же мы посмотрим как можно пролистать каталог э, вот 75 например страничка просто мужская серия Faberlic Man она по очень хорошим сладким ценам э, идет очень хорошая скидка вот чтобы не быстро, не очень быстро листались страницы, да, а так как нам нужно, да, то есть мы сдаем сами скорость. Нам нужно для этого два раза щелкнуть на страничку и, соответственно, не, не так быстро будет листаться страница. Значит, здесь я вот, например, веду страницу 75. Вот она мне открывается и мы видим. Вот посмотрите, пожалуйста, какие цены. Мы видим, что любые два продукта по спеццене. Это у нас идет страница 75 и страница 74. Это та же самая серия. Любые два продукта по спеццене. Хочу обратить ваше внимание на что. Если у вас есть регистрационный номер в компании Faberlic, у вас еще будет скидка как минимум 20%, то есть минус 20% вот от этой желтой цены. То есть при покупке двух позиции любых у нас будет на заказ а, от заказа в нашем заказе будет минус 20 процентов если консультант выполняет 50 баллов личного объема то у него скидка будет минус 26 процентов именно от желтых цен ну от желтых цен а, либо допустим если нет такого а, нет такой акции то в любом случае будет от красной цены всегда скидка то есть 20-26% в зависимости от того, было ли 50 баллов или не было. Вот это у нас новинки идут. купонов сейчас встают в заказ. Тоже обратите, пожалуйста, на них внимание. Идет купон скидочный. Да? То есть, если мы делаем заказ на сумму 999 рублей, это сумма с учетом цен каталога, мы получаем скидочный купон, на любой аромат в каталоге номер 12. Эти купоны сейчас виртуальные для нашего удобства, чтобы они не потерялись, никуда не делись. То есть они встают на нашем номере, уже будут храниться. После оплаты заказа в следующем каталоге они уже будут у нас стоять. Важный момент. Некоторые консультанты спрашивают, почему я оформляю заказ, и цена в каталоге стоит 69 рублей, а у меня не то что за 69 рублей, у меня стоит там за 70. 3 рубля или там за 81 рубль да, в зависимости от того было ли 50 баллов или не было Я хочу остановиться вот на таких позициях видите вот здесь написано при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей я сейчас вас научу как нужно оформлять правильно в заказ эти позиции чтобы они у вас стали уже с минусом 20-26 скидки от цен каталога Вот новинки наши, да, ботаника новая пошла для волос. Очень хорошая шампуни, солнцезащитная серия. То же самое, любые два аромата серии, аромания. То есть мы в заказ ставим, мы ставим эти позиции, да. Мы можем из, прямо отсюда поставить, да, их из каталога. Или можем сделать быстрый заказ. по артикулу, да, как мы начинали с вами оформлять. Но не будем отступать так от нашего решения. То есть оформляем по артикулу и ставим два парфюма. 30-43 это аромания манго. И, например, 30-12 бергамот. Мне очень нравится. Сейчас мы видим то, что а, пока что акция не сработала. Мы видим пока просто цена каталога, да, и цена склада, вот эта разница идет, у нас фактически 100 рублей, но пока спец цена не сработала. Так, давайте поставим две позиции из мужской серии. Это лосьон после бритья освежающий, мы видим, да, любых два продукта по спец цене, и крем-бальзам после бритья, в общем-то это хиты продаж. То же самое мы видим пока что идет цена каталога, цена склада, акция пока не сработала. Мы продолжаем оформление заказа. И видим акции. Вот давайте сейчас перейдем в акции. Значит, мне нужны каталоги, но я их поставлю по VIP, я их возьму еще дешевле, пока я их убираю в корзину. И вот видите, идет розовая полоса. И идет такая надпись, да, это называется «Акция каталога». «Ваш бонус за покупку». И мы видим все акции наши да, в каталоге. Это объемная помада, это аромат стори, тушь для ресниц, аромат каори, продукт для ног Эксперт Фарма, крем для рук витамания, зубная паста Эксперт Фарма, лаки для ногтей, маски, тональный крем. И мы видим, что при покупке по каталогу нужно оформлять именно не в общий заказ ставить продукцию, а именно ставить а, в акциях каталога и вот в этом разделе ваш бонус за покупку. А, Но ну вот сейчас я бы хотела поставить пасту Эксперт Фарма. У меня выходит две штуки на мой заказ. То есть сумма позволяет при покупке по каталогу 299 рублей. То есть 299 для меня это 221, потому что у меня скидка 26%. Я ставлю две пасты. То есть я могу применить к любой, к любой продукции, которая идет именно при покупке по каталогу абсолютно. Вот эту вот акцию я могу также взять еще и две помады. Я возьму дыхание пиона, абсолютно объем помаду. И я возьму персиковую нежность. Для того, чтобы закончить правильно оформление по этим акциям, мы значит, нажимаем кнопочку Выбрать. Также я беру по акции консультанта. Так, это у меня что идет здесь? Набор ухоженной ручки. Да? Я, в общем-то, их выбрала. Так. Поскольку я вип-консультант, я могу оформить каталоги, каталоги со скидкой. Ну, не только каталоги, для VIP-консультантов идет. Две позиции с 70% скидкой, каталоги с большой скидкой, пробники парфюма, кремов и уходу, пробники по уходу за домом. Вот в данном случае мне нужно, то есть предлагается, мне сейчас одна позиция осталась, любая со скидкой 70%, мне нужно взять каталоги. Сейчас немножко подтормаживаю здесь. Не пойму, либо интернет, либо сайт что-то одно из двух так ну видимо видимо я уже каталоги все выбрала на самом деле да они мне приходили в заказ и очень много видимо я их уже взяла значит тогда я должна взять я могу взять пробники со скидкой Я могу взять пробники со скидкой. Так, ну, например, я возьму пробник а, к сатиновой помаде. Из коллекции Рената Литвиновой. Сейчас вы знаете, есть акция Давай меняться. То есть вы приносите либо тушь другой фирмы, либо помаду другой фирмы. И можно оформить прямо сразу же в заказ в основной помада из коллекции Рената Литвиновой, либо тушь, артикул 5599, моделирующая тушь. И вот, дорогие мои друзья, когда вы выбираете вот эти все акции, вы применили, да, то, что вам нужно, кстати, гели для душа мне тоже нужны. Они очень вкусные, они очень густые. Я оформляю два геля по спеццене. Они тоже идут при покупке по каталогу обязательно нужно вот эта вот кнопка, я ее называю волшебной кнопкой, называется она применить изменения. То есть все акции, которые мы выбираем, если мы не нажимаем эту кнопку, то акции просто не встанет в заказ. Вот предлагают еще дополнительные акции. Видите, вот помады наши встали при покупке по каталогу, зубная паста, отбеливающая гель для душа и то, что мы, встали, вставили, то, что мы вставили в заказ специальная цена, допустим, два аромата, два, для два продукта, да, Faberlic Уже видите, у нас программа пересчитала, то есть на первом шаге оформления заказа еще не было спеццены, но когда мы сделали далее, вот программа пересчитала и у нас теперь стала цена, та, которая, в общем-то, и должна быть. Далее мы нажимаем продолжить оформление заказа. И идет утверждение заказа. Мне предлагают потратить бонусы, взять подарки, выбрать. Из программы Faberlic Club есть такая программа, многие про нее знают. Пользуются ими все с удовольствием консультанты и привилегированные покупатели, у кого есть регистрационный номер в компании Faberlic. Я продолжаю оформление заказа и утверждаю заказ. Все, мне выходит табличка, что ваш заказ утвержден, сумма к оплате, и я уже это могу окно закрыть. Вот такой у нас получился заказ. Так что, если будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь, пишите вайбер, ватсап, Telegram, телефон указан. Будет под видео, проходите по ссылке на регистрацию, на оформление дисконта для себя, или, может быть, вы захотите построить успешный бизнес в международном проекте Faber Project. Всего вам доброго. С вами была Лариса Архипенко.